добрый день много зрители все кто смотрит мое видео кто смотрел мои видео кто будет смотреть мои видео ролики дальше выложенные э, на видео порталах хочу показать вам что я купил вот газовую плитку газовые баллончики и вот как бы если находиться в палатке, значит уже точность с такой системой не замерзнешь. Да и в палатке-то и так-то не замерзнешь. Но с плиткой, конечно же, оно веселее. Плиточка газовая, баллончик газовый. Все это, система вся эта как бы работает. Здесь очень даже прекрасно в палатке. Ну, что, допустим, вот, пожалуйста, отдушина. И все... Баллончик маленько подтравливает, но это не беда. Это вот я первый пробную раз. Я еще даже поджог его первый раз вообще, вообще первый раз в жизни связался с этой вот штукой. И поэтому, как бы вот говорю, что оно не очень-то и как бы мне вот пока не вредит. Но я не собираюсь его как бы и поджигать. Это просто я представляю вот то, что я накупил. Вот сейчас эти вот показываю, что в палатке с газом не пропадешь. Лунки не замерзают и тепло, если согреться, надо будет ненадолго. Но на этом все. Спасибо за просмотр. Такая вот представленная плитка на газу, как она называется, я не знаю, купленная у китайцев. Баллончик тоже у китайцев купленный. Все, спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Вот и потухло.